Комментарий к статье Эксперты рассказали о наиболее востребованных профессиях в регионе Главный специалист отдела оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Евгений Тарапыгин указал Что предприятия нуждаются в инженерно-технических кадрах А также будут востребованы это специалисты Промышленность – лидер по внедрению этих технологий И сегодня предприятиям нужны специалисты будут отвечать за обеспечение информационной безопасности. Также указано, что 92% валового регионального продукта Нижегородской области составляют продукты высокотехнологичной обработки. Зайдем на страницу Ростата и проверим насчет этих 92%. Как мы видим, структура ВРП совершенно другая. Фактически вся высокотехнологичная обработка может быть сконцентрирована только в промышленности. Собственно говоря, только в обрабатывающих производствах. Однако на все эти производства приходится всего 30% ВРП. При этом в статистике не разделена обычная обрабатывающая промышленность и высокотехнологичная. Поэтому невозможно точно понять на самом деле, сколько именно занимает высокие технологии в доле ВРП всего. Мало того, что такое именно высокие технологии как они определены, также неизвестно. Конечно, возможно, это всего лишь грубейшая ошибка журналистов. Однако именно на таких грубейших ошибках может строиться пропаганда. Ой, извините, случайно ошиблись, да? А люди уже думают, что в стране все замечательно. Давайте посмотрим видео про эту пресс-конференцию. Сегодня на предприятиях нужны те специалисты, которые будут отвечать за внедрение, за обучение, за обеспечение информационной безопасности. Про кадры как если говорит предприятие, то это, конечно же, специалисты рабочих профессий. Парни, а вы нормальную зарплату платить не пробовали? По моему личному опыту, большинство фирм, которые нуждаются в кадрах, не готовы повышать зарплату даже на 20-30% и испытывают кадровый голод не потому, что нет специалистов, а потому что специалисты не готовы работать за такие деньги, за которые их готовы принять на работу. Низкая зарплата является следствием сразу нескольких факторов. Прежде всего, это неуважение к сотрудникам, невнимание к их потребностям. Их считая за быдло, за бесправных людей, которые все равно перебьются. Второе. Жажда наживы. Чем меньше платим зарплату, тем больше получаем прибыли. Третье. Неумение управлять издержками, а именно попытка сократить их ниже минимума, Да, вместо того, чтобы сокращать их каким-то умным способом, сокращают все, даже то, что сокращать нельзя. Низкой зарплаты также объясняется текучка кадров. Очень высокая текучка кадров, в том числе в другие отрасли. Действительно, какой смысл трудиться рабочим на вредном производстве, в холодном цеху, зачастую неосвещенном, если можно пойти и продавать мобильники в теплом салоне? Про кадровый как если говорит предприятие, то это, конечно же, специалисты рабочих профессий. Может быть, просто стоит включить отопление и свет в цеху? Высокая текущая кадров также обусловлена неуважением к сотрудникам и, собственно, неумением управлять издержками. Да, например, холодная цеха, неотапливаемая или плохо отапливаемая, и плохо освещенная цеха. Аналогично, какой смысл уйти работать программистом, учиться 6 лет в ВУЗе, если можно получать такую же зарплату грузчикам? Людям надо на что-то жить, вот они уходят в другие специальности. Именно из-за этого и создается дефицит, а вовсе не из-за подъема промышленности.